С вами Сага Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим то падение на фондовом рынке, которое было вчера и что повлияло на резкий отскок от уровня 3.800 по индексу S&P 500. Ну а прежде, чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится и также ваши вопросы оставляйте в комментариях. Вчера мы с вами были свидетелями продолжения распродаж на фондовом рынке, технологии падали быстрее, чем компании старых экономик, поэтому мы видели ряд компаний, которые проседали довольно-таки сильно вчера после открытия рынка, ну, скажем так, технологичный сектор чувствовал себя не так хорошо, потому что они были, ну, основными бенефициарами того роста, который начался, собственно, с марта. А вот как раз компании старых экономик не так сильно отыгрывали то движение, которое было, и вот, вероятно, сейчас пришел их черед. но Сейчас тоже важно понимать и а, почему это произошло. То есть, во-первых, растет доходность казначейских облигаций, да, мы уже давно об этом говорим, и а, рынок боится новых, а, ну точнее изменения политики около нулевых а, ставок, да, который а, длится с марта прошлого года, когда ФРС в экстренном порядке понизил а, процентные ставки для того, чтобы поддержать как раз <coughs> а, фондовый рынок и давать долг под а, ну, практически около нулевой процент. Вчера как раз прошло заседание ФРС и Джером Пауэлл на этом заседании сделал заявление, которое фактически поддержало рынок в этом отношении и заявил, что пока... ФРС намерен продолжать политику около нулевых ставок, пока не достигнуты те таргеты, которые они перед собой ставят в плане безработицы и в плане инфляции. Таргет по ФРС по инфляции это 2%, сейчас мы находимся на уровне 1,4 и этот уровень сохраняется уже на протяжении ну, примерно полугода, поэтому в этом случае участники рынка отреагировали это позитивно. Вчера S&P 500 ударился в уровень 3,800 и довольно-таки быстро отскочил, поэтому вполне вероятно, что с текущих уровней мы мы можем увидеть продолжение как раз роста после заявления Паула и движение дальше уже в область 4000, ну и плюс мы ждем все еще новый пакет стимулирующих мер, который должен пройти Конгресс. Поэтому пока... Рано говорить о какой-то панике на рынке. Да, это был ну, довольно-таки волатильный день вчера, но эту, это падение довольно-таки быстро откупили. И давайте посмотрим сразу же, что происходит на рынке. По, давайте посмотрим да, S&P 500. То есть от локальных максимумов, которые мы были, видели в феврале S&P скорректировался. Вчера было фактически самое большое падение, за ну, пожалуй, за этот месяц, но его довольно-таки быстро откупили. Поэтому с текущих уровней фактически мы можем ожидать также именно возобновление роста, да, вполне вероятно. Если посмотреть часовой таймфрейм, то пока все еще мы находимся, конечно, в падении, мы быстро довольно-таки откупили то падение, которое было вчера, но пока все еще, ну, по крайней мере, с точки зрения торговых идей, да, с точки зрения входа, пока для меня нет сигнала на продолжение роста. Здесь я буду ждать пока S&P 500 сможет закрепиться выше максимум предыдущего торгового дня. Возможно это произойдет сегодня, возможно завтра или послезавтра, да, или на следующей неделе, то есть тут нужно поймать как раз вот этот момент остановки, но те уровни, до которых мы достигли, то есть отметка 3800 может как раз выступать на текущий момент уровнем поддержки, от которой мы можем видеть возобновление данного роста. Если брать по валютам, то здесь фактически по ряду инструментов мы видим движение на укрепление американского доллара, евро по отношению к американскому доллару тоже подрастает, мы еще далеки от локальных максимумов, которые мы выделили в отметке 1.23, то есть это начало января, поэтому здесь в принципе потенциал для продолжения роста тоже сохраняется. А здесь я бы для себя рассматривал еще одну волну снижения, если мы остановимся где-то в области 1.20.40 или может быть даже 1.19.60, то оттуда я бы для себя рассматривал еще раз заход на продолжение как раз роста. Ну, в данном диапазоне. То есть пока все-таки видится тенденция на ослабление американского доллара и по данной валютной паре. Возможно, мы не сможем переписать локальный максимум, да, возможно, мы не уйдем сильно высоко, но такая вероятность пока остается. Поэтому здесь я для себя буду рассматривать эту ситуацию. А пока, с точки зрения часового таймфрейма, у нас движение сохраняется восходящее, то есть пока коррекции здесь нет. Ну, вот Коррекция, напомню, да, была 16 февраля, но буквально два дня мы снижались и затем уже 19 февраля у нас вновь рост возобновился, но опять же с точки зрения входа в позицию. Уровни, уровни были не самые оптимальные, поэтому здесь сделку я не открывал. Что еще удивило, это британский фунт. Да, вчера также Великобритания ну, на этой неделе заявила о том, что планирует снижать карантинные меры, что безусловно позитивно сказывается на восстановлении экономики. И британский фунт тоже на это среагировал довольно-таки активно. Ну, помимо того, что фондовый рынок подрастал, ну и в принципе акции там, например, travel компаний европейских тоже отыгрывали этот позитив. Мы с вами посмотрим на месячный таймфрейм по непосредственно. Паре британский фунт американский доллар То мы с вами увидим, что сейчас мы Бьемся в, уровне, в уровень 1.43 То есть это область максимальной значения Которую мы видели как раз в начале 2017 года Которая выступает, ну вот областью Сопротивления э, Ближайшим, да, то есть вполне вероятно Что можем дорасти до как раз отметки 1.43 ровно, 1.43.60 И оттуда мы можем увидеть еще одну волну Коррекцию, но уход выше Данной области может открыть дорогу Нам дальнейшего движения на 1.50 1.56 и вполне вероятно что можем прийти там, на те уровни, где мы были в а, 2013 году. То есть, ну, это уже такие долгосрочные, да, возможно, планы на несколько лет, потому что Brexit уже а, ну, фактически позади, да, то есть уже это переварили. Британия тоже начинает восстанавливаться от а, коронакризиса. А, посмотрим, посмотрим. То есть, опять же, сейчас там, покупать вот на, на текущих уровнях с каждым днем, с каждым локальным максимумом, который мы видим, все а, рискованнее. И вероятность коррекции здесь назревает а, довольно-таки активно. Поэтому здесь тоже, как а, идея, долгосрочная. То есть я буду ждать коррекции и заходить как раз на продолжение данного роста. А по паре американский доллар, канадский доллар. Здесь мы... Вновь видим движение на ослабление американского доллара да, то есть тенденция нисходящего продолжается. Сейчас мы торгуемся вблизи минимальной значения, которые мы видели во второй половине а, января. И а, опять же упали до целевых уровней. То есть, опять же, сейчас входить на продажу уже поздно, а, поэтому здесь я буду ждать для себя коррекцию и заходить уже на продолжение данного нисходящего движения. А по паре американский доллар японская иена. Здесь я для себя рассматривал вход да, на продажу. Возможно, вышел чуть раньше, но если бы не вышел там, в понедельник, то вышел бы вероятно на сегодня и ну плюс-минус а, цены были бы конечно лучше но не, не сильно лучше да то есть того что я ожидал но мы в принципе ударились в тот целевой уровень который я для себя а, обозначал то есть где может остановиться данное движение и фактически сейчас если мы с вами смотрим на дневной таймфрейм то тут вырисовывается уже тренд восходящий поэтому здесь я для себя уже планирую пробовать первые покупки как раз в сторону восходящего тренда а, с ну по крайней мере с таргетами на обновление локального максимума если посмотреть на Возвращение um... Часовой таймфрейм, то как раз сегодня мы смогли закрепиться выше максимальных значений, которые были вчера. Для меня это некий уровень как раз остановки, то есть я не заходил на покупку, потому что тот же самый сигнал был и в понедельник, как раз когда я вышел из позиции, но мы были еще, скажем так, высоко от области поддержки. То есть если посмотреть часовой таймфрейм, то фактически мы были вот здесь, а я для себя ожидал движения в данную область. Поэтому сейчас вот данный сценарий видится наиболее оптимальным. И тут я уже тоже, как всегда, поставил отложенный ордер на 50% коррекции от вчерашнего дня, если последует коррекция, то а, здесь а, получится взять сделку с потенциалом 1 к 3, то есть риск полпроцента, вероятность заработать полтора, то есть в данном случае эта сделка для меня а, кажется интересной, но опять же не факт, что эта коррекция произойдет, но тем не менее для себя я вижу возможность войти в эту сделку только при таких условиях, поэтому здесь жду. А, по австралийцу, вот австралийцы как раз обновил локальный максимум, то здесь была вероятность того, что мы остановимся вблизи максимальных значений, которые были а, в январе, но произошло обновление максимум. То есть, опять же, мы сейчас находимся в зоне перепроданности, поэтому вполне вероятно на формирование как раз коррекционного движения, которое имеет смысл использовать до входа на продолжение тренда. Я для себя рассматривал да, возможности, опять же, продолжение покупок. Собственно, покупал по локальным минимумам, да, возможно, вышел чуть раньше, но опять же был контртрендовый сигнал. Поэтому сейчас опять нахожусь в ожидательной позиции, жду, жду во-первых, начала коррекции, которая еще пока нет на часовом таймфрейме. То есть, на часовом таймфрейме у нас продолжается движение восходящее, поэтому здесь пока я жду как раз для себя возможности перезайти, да, перезайти в австралиец после той коррекции, которая здесь может быть. Ну и то же самое по новозеландцу, да, новозеландец тоже сейчас ну вот на момент записи данного видео обновляет локальный максимум и опять же покупать по локальным максимуму уже поздно, поэтому здесь я для себя тоже буду ждать коррекцию и заходить с точки зрения часового таймфрейма, у нас опять же продолжается движение восходящее, которое пока нет сигналов на как раз начало коррекции, поэтому здесь за этим пристально следим. Золото. По золоту я для себя также пока вижу продолжение вот как раз данного нисходящего движения, вполне вероятно, что мы можем остановиться в области поддержки там на уровне 1756 долларов за тройскую унцию, я ставил для себя отложенный ордер, но уже на тот момент, то есть он был актуален на начало данной недели, сейчас он уже не актуален, потому что если цена сможет все-таки пробить область минимальных значений, которые были с вами ровно вчера, то, вероятно, еще одна волна коррекции здесь будет сформирована, и тогда будет иметь смысл уже заходить непосредственно на понижение, поэтому тут я, скорее всего, уже буду переворачиваться и Следить за тем, то есть если сегодня цена обновит минимальные значения, если последует коррекция, то в шорт по золоту с целями движения на 1760 здесь я, вероятно, зайду. Индексы, ну, в принципе, как и индексы S&P500, которые мы смотрели в начале, DAX тоже продолжает корректироваться от локальных максимумов, которые были также в феврале сформированы. Неплохие уровни для того, чтобы заходить как раз на продолжение роста, но пока, опять же, у нас нет остановки, то есть пока DAX не движется вновь восходящем движении поэтому я для себя как раз жду данного возобновления и тогда буду уже принимать решение по а, вновь поиску входа на, на продолжение роста по индексу DAX ну и то же самое по SP то есть жду завершения данной коррекции вполне вероятно что если сегодня мы сможем закрепиться выше максимум, который будет сформирован вчера я поставлю также для себя отложенные ордера и буду заходить на коррекции и а, с ожиданием продолжения как раз роста по индексу SP 500 а, в свою очередь нефть себя довольно-таки неплохо показала нефть it all обновила в заново локальный максимум, то есть у нас тенденция восходящая продолжается, и вчера в моменте мы показывали уровень 66.81, это по CFD на нефть маркетбрент. Для себя цель я здесь ставлю в области 70, и там я скорее всего подумаю о том, чтобы сделать ребалансировку, возможно избавиться как раз от там, нефтяной компании XMobil, которая есть в моем портфеле. Ну и по индексам, да, то есть как я говорил в самом начале, компании старых экономик не так сильно реагируют по как, например, S&P 500 и Nasdaq. То сейчас по Dow Jones мы фактически видим, что мы ну плюс-минус торгуемся уже там вторую неделю в том же самом узком диапазоне. То есть здесь как бы на данной компании то падение, которое было не влияет. А вот если мы посмотрим на Nasdaq, вот здесь падение, которое было гораздо сильнее. То есть если брать от локальных максимум, которые были в этом месяце, то порядка 8% процентов в моменте составило падение, которое мы увидели вчера. Поэтому здесь мы констатируем факт, что как раз Технологичная компания больше всего подвержены на текущий момент тому влиянию, которое мы видим на рынке. Продолжается вот данное падение, будем надеяться, что ФРС да, продолжит действовать в том направлении, которое было сказано. Рынок воспринимает это позитивно и возобновление роста по S&P 500, ну и по ключевым фондовым индексам мы увидим и вполне вероятно, что S&P 500 будет на уровне 4000 уже в ближайшее время. Ну и кстати, хотел напомнить, что сегодня у нас пройдет вебинар с Александром Элдером, каждый месяц мы встречаемся в конце месяца, обсуждаем, что происходит на рынке, разбираем акции. Александр отвечает на ваши вопросы, поэтому тоже, если вы на него еще не зарегистрированы. Переходите по ссылке в описании к этому видео, регистрируйтесь и будем рады видеть вас на этом вебинаре. Ну а с моей стороны это все. Не забудьте поставить лайк этому видео, вопросы оставляйте в комментариях. Увидимся уже в пятницу и посмотрим, как закрывается текущая торговая неделя. Всем спасибо за внимание и до свидания.